Директор знала про это Она ему помогала Ёб твою, блядь Outlast, ебаный Так, ну мы такие уже довольно Ёбаный Доброго времени суток, мои сладкие дорогие пирожочки Мои дорогие друзья, меня зовут Дэн так, я на Games. Мы продолжаем с вами Вот это вот все блядство Камерку дай Позвонить Продолжаем с вами путешествовать по летнему лагерю, что мы зря приехали на отдых, получается. Не зря, я считаю. Ведется расследование об исчезновении детей сотрудников пионерского лагеря «Юность», который был открыт в 55 году под руководством директора моей Анатольевны Подразделяева в деле ребенок, проживающий в этом лагере. Имя Яков. Его шкафчики были найдены в литий жертв. Что с ним случилось и где он находится сейчас, неизвестно. А, так в итоге Яков пиздюк. А я думал, тут девочка пиздюк. О, так у меня же свет есть. Ёпта, ничего не страшно. А, блядь, тихо, не стучи. Я сейчас тебе как постучу, блядь. Подожди, нахуй ты открылась. Закрой ее обратно. А двери так открываются, да? Нет, это не пойду. Все, отстань. Кстати, я пересмотрел ролик и вот это вот не заметил. Я испугался и не знал, что этим все кончится. Я доверял Иверии. Моя подруга Аня. мне так жаль. Прости меня за то, что не смог остановить это. Ага, то есть Яков не говнюк. Он, получается, пытался остановить, но у него не получилось. Здесь что-нибудь есть? Мне интересно, сколько ночей-то надо выжить? Тут вот это вторая только. Вторая ночь, вторая ночь, а зайца на турнике нету. А зайца на турнике нету. А матрешка смотрит прямо в душу. Ну пошли, я пошел, я готов, я готов. Драться, драться, драться, сражаться. Веселый чебурашка. Сука. Я слышал, как ты пошлепал своими бля, бля. А-а-а, хорошо, ты, блядь, хороша, хороша, ты молодец, ты можешь. Блядь, ⁇ бку и, блядь, вернее копченое мясо, сука. А, на вентиляцию его забрала. Смотри-ка. А я бы не сказал, что это маленькие девчачьи ножки. Это здоровая педаль 45-го размера. Раньше этой шкатулки не было. Катулочка из фазмаосфобии. Ага, нужен ключ. Ну пошли ключ искать. Ключ? У меня есть лампочки. Да, да, да, да, да. Я слышу, как кто-то дышит. А можно просто на свету посидеть? Смотри, смотри, сейчас скримернет меня. Сейчас скримернет меня. А как лампочку поставить? не могу лампочку поставить? Э! Э! Э! Поставь лампочку! Или мне лампочку сюда надо? Заебись! А как лампочку поставить? Подожди! Как лампочку поставить-то? Или какое помещение первое? Ага, туда не могу попасть А, вот тут лампочки можно менять только блю блю Кто сцит? Мимо унитаза Не сцать О, смотри Что это за шкатулка? В смысле, нет? А, ебаный в рот, блядь, что за девочка из звонка? У-у-у, хорошо. Хорошо, хорошо. У-у-у, я такие уже звуки слышал. Хорошо. С Александр Решетников, я готов. Погнали. Ааа, <связывая> блядь! Ебаный <связывая> <связывая> в рот, я аж подпрыгнул, блядь. Нормально, нормально, нормально. А как мне ее поменять? А, так свет вырубился, наверное, везде. Да? Просто свет! Ебтуй, сука, ты заебал заяц, блядь! Иди на турнике обратно на. Кура дырь маленькая. А где тут бишь? Ты что, в огнетушителе на турнике занимаешься? Я тоже так занимался Так а где она? Пошли за Заперто. За... Ты где? За шкафом что ли? Ёбана! Дверь открылась А моя дверь закрылась нет, не надо, пожалуйста. Ебать, блядь. Так, нам туда. Блять, я сейчас, сука, инфаркт словлю какой-то. Бля, я пойду за валидолом. Ох, сука. Так, все, таблетки выпил. Таблетки выпил. ёб а твою, блядь! Сука! Блять, вы, вы ч, ебнулись? Почему в первой части таких скримеров не было? Тут... Прием на постоянке, Я тебе сейчас постучу, блядь. Я тебе сейчас постучу, сука. А ну вылазь, блядь, оттуда. О, еще один заящий турник. А, тут можно заходить вот в такие места. Прикольненько, прикольненько. Не работает. Мячик. А, ключ. Лучше у меня есть фотка ключа. Ну, погнали. Смотрим вниз. Смотрим вниз, чтобы было не страшно. Погнали. Погнали. Погнали. Я готов. Я готов. Выскакивай. Выскакивай. Предсказуемый скример. Предсказуемый. Предсказуемый просто. Ну, ничего не было. ладно. Дорогой дневник. Сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовилась к этому три года. Для того, чтобы это лето было для меня особенно за эти дни. Я воспитаю у них настоящих людей. Но и они мне очень помогут. Хорошо. Что дальше. о, -о, -о. Ночь 58-го. О, я, я, я, так, я так чувствую, это финалочка. Да, да-да-да. Это что? После сильной грозы в здании не цвет. Ебать. Это реально? Это 50, Это вот они здесь, эти сидят? Это 58-й год? Ты че... Издеваешься надо мной или что? Аня. Сейф. Аня, сейф. Будь чисто прятен, пионер, показывай во всем пример. Да, блядь. Зачем портишь? Кого портишь? А. Не работает. Катя Саша Яков. Что там у Якова есть? Simple Dimple? Или это прикладки на жопу? Ну видите, именно только шкафчик Якова открывается. Что мы у них за шабашное пение? Можно мы просто вылезем в окно и уйдем отсюда? Сколько ты весишь, Мария Анатольевна? Непонятно.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 Бабаба. -баба -баба -баба -баба -баба -баба. Я готов, готов, готов, готов. Готов, сука. <звучит> Это кто там так странно дышит? О, можно приседать. Врачи ставят неправильный диагноз Вани, а ему нужно сделать пересадку сердца. Только это может помочь. У меня уже не сил с ними бороться. Мы приняли решение больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама, чего бы это не стоило. Ага. приехал особенно мальчик Яков. У него нет родителей родных. Он стал моим любимцем, ведь он так похож на моего сына Ваня. Как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть... И не говорит, но он все понимает и делает все, о чем я прошу. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал, а Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают старшилки, пока вожатые укладывают их спать. Это может их отвлечь. Мне нужно распылить сонный газ, чтобы все дети могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуться обратно. Фильтр разбит. А, фильтр отсутствует, стекло разбито. Мы работали вместе с Алексеем Сердевичем в приюте для сирот. Тогда я действовал неосторожно, и на меня наступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют. Меня сторонили от медицинской деятельности, и сейчас я не допущу такой ошибки, ведь о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. Алекс... Алексей сердеевич поможет провести операцию по пересадке сиротсования. По всем показателям из медицинской карты, Яков идеальный донор. Я подстроен несчастный случай, и его никто не будет искать. Ах ты, мразь ебаная. А я не хочу больше с тебя играть. Смотри! Смотри! А что там делаете? Там делаешь. Газовый баллон под дверью и вернуться в пассу. Пизда. А как газовый баллон оказался тут? Ебать, ты кто такой? Дай огни, дай противогаз. Чего, блядь? Вот это фантазия. Так, камерка позвонить. Словарь разговорный. Дневник Марии. Ну Мария та еще пизда оказалась, получается Сука ты дырявая Но вот реально, у меня нет слов Ну блять, так с детьми поступать Че теперь? Тебе же сказали, чтобы ты убирался отсюда Оставь в покое это место Это Яков здесь получается Не хочу никого ничего оставлять Отстаньте от меня Получается за дверью я... Получается здесь маленький это Яков, да, тусуется? Ну что? Страшно? И мне страшно. Родительский уголок. По звуку двери открываются. Только вот что делать я сейчас не знаю. Опять заячьи турники, блядь. Это заяц? Ну днем обычно нету скримеров. Или есть? А что делать надо-то? А что надо делать? Подожди. Ну по звуку дверь открывается. Просто берет и открывает. Опа, смотри, записка. Однажды в лагере приехала девочка с, мя... с мягкой игрушкой зайца. Она везде с ним ходила и даже спала. Ребята над ней начали издеваться, что она, как маленькая, приехала со своей любимой зайкой. И подшучивали над ней. Даже директор попросила спрятать зайца в шкаф, чтобы не было разногласий среди сверстников. Девочка послушала и убрала зайца в шкафчик. И в наступившую ночь заяц уложил он обиделся на свою хозяйку и на тех, кто над ней... Он обиделся на свою хозяйку и на тех, кто над ней подшучивал... А! И на тех, кто над ней издевались и ночью... Всех задушил. ага Заяц, ты охуел. А детей-то за что? А, надо было взять записку. Винки, мори остались в пустые страницы. Можно использовать их, как отве чтобы ответить. Я слышу, он стоит за дверью. Я знаю, что здесь произошло. Позвольте мне вам помочь, расскажите мне, кто вы. Ты там не бегай. Возьмёт? нет. Взял. Это Яков, но ну, по подчерку было видно, что это Яков. Иду, дорогая, иду. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. это что за хуйня? Заяц! Крипованный, маленький заяц Чисто ассасин такой стоит О, Руки в боте, блядь. Готов к бою Но заяц на моем турнике был вроде бы другой, нет? Или такой же? Ни хера непонятно пока что Ну ладно, еще разберемся бьет твою, блядь, заяц, нахуй Как ты выбежал отсюда? Ну-ка иди сюда Стой, Попробуй написать записку еще раз Сейчас скримарнет опять. Блин, я думал, днем скримиров нету. А только ночью. Н нихуя это так не работает. А, ты не хочешь дверь просто с ноги выбить? Рвайся! Где заяц? Я видел, что заяц где-то прячется. Постоянно. Ой, вот это криповая, конечно, тема. О! Меня обвинили, но я этого не делал. Уходи, уходи отсюда. Чего, блядь? Ну-ка, стоять! Куда ты побежал? баный в рот, что? Что, что, что? Надо ложиться спать. Просто вот здоровый сон. Чувак, давай просто уйдем. Я лично вообще не говорю желанием здесь больше оставаться. Еще одну записку напишем. Кто-то пытается залезть или что? Сука! Хватит бегать! В помещении! В помещении нельзя бегать, нельзя свистеть.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 Какое ты окно стучишься? эти? Тебе... Заяц. А, это другой заяц. Это не такой криповый. Кто твои друзья? Почему они тоже здесь? Заяц. Волк. Вот было бы прикольно, если бы мы увидели, что кто-то в окно стучит. Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, Сука, у меня истерика просто начинается от этой игры. Симулятор общения с одичавшим мальчиком, который э, смог выжить после бойни Вместе со скримерами. Спасибо большое. Не, ну элементы ужаса присутствуют, и меня это не может не радовать, потому что я... Я в ахере, блядь. Нет. Духи этого места, те, кого здесь мучили, они остались тут заперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел, наверное, это был тот человек, с которым говорил директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что это из-за этого он отравил всех проживающих и директора. Бам бам бам бам, бам, бам бам бам бам О, пошел пошел пошел пошел пошел пошел. Тут на улице бегает. Ой, сейчас год. Все это задумал директор лагеря. О чем ты? О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Короче, я, я так думаю, это тот хер. А, -а, -а, -а, -а, -а ты что такая крепованная? А ты что такая крепованная? Что ты крепованная? Это какая-то директриса, да? А? Облезлая В окошке она мне стучится Иди постучи в другое окошко Какое-нибудь, падло. Это все она, я видел, как она Как наша директор разговаривала с кем-то в старой больнице Недалеко от лагеря, они договорились о том, что ночью Выполнить свою работу, Да я понял, что это связано с нами Но не смог всех предупредить Я не видел, что кто еще там был Потому что испугался и спрятался Утром я нашел, а, зашел в здание И никого не нашел Её сейфа тоже не было. Я подумал, что человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции, только иногда выходить из комнаты. Блять, бедняга просто, ребенок. Я ему сочувствую. То здание заброшено, я смогу туда попасть? мы просто общаемся все неплохо ключ даст взять а что это Ага, теперь следующее здание А мелодия-то все равно и все еще играет Да, блядь, жестко Ребенка жалко И вообще, в принципе, детей жалко Лудинг Ночь третья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 Я слышу, как там кто-то заходит. Там цепи. Тут цепи. А тут. Бам! Блять. Так все же закрыто. Блять, пошли нахер домой отсюда. Так, подожди. Наверное, я чего-то не вижу. Возможно, чем-то можно эти цепи снять. Малооперационная. Курить на лестничных клетках холох запрещается. Чего, блядь? И кто, блядь? дверь открыть -то. я точно чего-то не вижу что происходит блять бля у меня мурашки по коже бегают иди нахер Меня тут нету? Банк, откуда тут банк? Кто пернул? Будь здоров. Да что за херня? Ага, стой 46-й год, после войны 10 людей попадают в приюты После того, как потеряли родителей Детский дом для содержания и воспитания детей сирот Работал под руководством военных Идите нахер Идите нахер Пошли нахер Додуримары. Короче, я не понимаю. А ладно, пойдем, мы ничего не боимся, что разве О, шкаф. Залазь. Кто пробежался это. Кто-то трахается. Кто там трахается? Ну, из шкафа сто процентов должен кто-то вылезти. Я кого-то видел только что-то. Тут-туда ходит. А, какая криповая куколка. И что здесь? Еще газетка. Враджийского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет. Он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операцию по удалению почек. Директор не знал об этом, но и не смог дальше возглавлять свою должность. Если нам закрыли, здание стало заброшенным. Так, директор знала про это. Она ему помогала. Ёб твою, блядь! Аутласт, ебаный! Так, ну мы такие уже довольно... Ебаный... Мы уже довольно-таки давно записываем. Дверь закрылась. Это место меня не отпустит. Я должен закончить то, что начал. Хорошо. Я закончу, блядь. Ну, уже в следующей серии. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях, если вам понравилось видео. Чего, блядь, подписывайтесь на канал обязательно. Я уже все, я от страха запутался. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки Рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях Подписывайтесь на инстаграм, тикток, заходите к нам в дискорд Нас э, все больше, мы растем Вот, мы в принципе растем Да Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток И благодарю вас за просмотр До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока